Хай, люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Огромное спасибо всем вам за любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Ваша постоянная помощь и забота помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Итак, давайте продолжим. Вы когда-нибудь слышали фразу «Мне необходимо зарядиться энергией»? Хотя эту фразу не следует воспринимать буквально, это просто другой способ сказать, что вам нужно время, чтобы расслабиться, отдохнуть и удовлетворить свои личные потребности. Часто ли вы перегружаете себя работой и непроизвольно выходите за рамки своих возможностей? Если да, то важно помнить о том, каким последствиям это может привести. Усталость – это как крик о помощи нашего тела и разума, который пытается сказать нам, что что-то не так. Вот почему важно не пренебрегать нашими чувствами и не игнорировать их, когда мы только пытаемся разобраться в них. В этом видео мы поможем вам определить пять типов усталости, которые вы можете испытывать. Первый – социальная усталость. Вы когда-нибудь чувствовали себя истощенным или подавленным в результате слишком интенсивного общения, будь то вживую или в интернете? Возможно, вы имеете дело с социальной усталостью, также известной как переутомление от общения. Это может быть особенно характерно для интровертов, но это не значит, что экстраверты не могут испытывать социальную усталость. Утомление от общения не обязательно происходит, когда вы находитесь рядом с людьми, которые вам не нравятся. Даже после долгого дня, проведенного с друзьями и семьей, или ужина с любимым человеком, вы все равно можете почувствовать себя измотанным и нуждающимся в одиночестве. Во-вторых, физическая усталость. Физическое истощение – это то, что вы можете почувствовать после занятий спортом или даже после того, как вы набрались сил, чтобы встать утром с постели. Поскольку вы ощущаете ее в своем теле, это делает физическую усталость одной из самых заметных и идентифицируемых, а также одной из самых распространенных. Этот вид усталости также может быть результатом недостатка сна или неправильного питания. Когда вы физически устали, вы чувствуете боль и тяжесть, и ваша усталость проявляется в зевоте, тоскливом взгляде или вялых движениях. Третье – эмоциональная усталость. Как люди, мы обладаем способностью испытывать эмоции на различных, сложных уровнях. Например, ребенок, уронивший мороженое на тротуар, может не вызывать такой бури эмоций, как взрослый, потерявший любимого человека печаль, безнадежность и страх – все это эмоции, с которыми вы будете сталкиваться на протяжении жизни, но в конце концов научитесь их преодолевать. Имеете ли вы дело с затянувшейся стрессовой обстановкой, например, эмоционально-оскорбительными отношениями или токсичной дружбой? Длительный стресс может привести к эмоциональному истощению. Эмоциональная усталость может повлиять на уровень вашей энергии, а также на выносливость, на которую вы полагаетесь, чтобы выполнить запланированные дела. Номер 4. Умственная усталость. Бывают ли у вас такие дни, когда ваш разум затуманен и вы не можете сосредоточиться? Уставшее сознание влияет на ваше мышление и поведение, в том числе на то, как вы принимаете решения, и на вашу успеваемость на работе или в школе. Может пострадать даже ваша долгосрочная и краткосрочная память. Ментальное истощение вызывается длительным стрессом и работой на пределе своих возможностей. В результате это приводит к определенным изменениям в поведении, таким как социальная замкнутость или пренебрежение своими обязанностями. И номер пять – выгорание. Выгорание – это сочетание физического, эмоционального и умственного истощения, которое постепенно нарастает с течением времени. В состоянии выгорания вам может казаться, что все, что вы делаете, не имеет никакой цели, что заставляет вас сомневаться в том, что вы вообще прикладываете усилия к работе, учебе или достижению личных целей. Выгорание мешает видеть и наслаждаться хорошими вещами в жизни, потому что каждый день кажется вам неудачным, а постоянные требования жизни могут еще больше нагрузить ваши плечи. Поскольку оно подкрадывается к вам со временем, нелегко определить начало выгорания, но вы узнаете, когда почувствуете крайний уровень общего истощения. Можете ли вы отнести себя к какому-либо из этих пяти типов усталости? Если да, то что вы планируете с этим делать? Дайте нам знать в комментариях ниже. Следить за своим психическим здоровьем и благополучием всегда приоритетная задача а прислушиваться к своему организму и признавать любые тревожные изменения в себе и своем образе жизни – один из способов сделать это. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы считаете, что оно может помочь кому-то еще. Исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок колокольчика для получения новых видео на канале Немиркин. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующий раз.